SkinSkills. Серия домашних тренажеров для кожи лица и тела. Они позволят вам выглядеть молодо и ухоженно, как будто вы только что от косметолога. И при этом не тратить время и деньги на походы в салон. Регулярное применение этих девайсов позволит достичь самых заметных результатов за короткий срок. Рима, давайте расскажем, как эти тренеры работают. Эти умные устройства подстраиваются под ваши задачи. Это «Аппаратная косметология». Основана на принципе светотерапии, ультразвука и действия микротоков. А некоторые приборы серии – это гаджеты для очищения кожи, решения проблем с акне и пустакне. Другие будут обеспечивать лифтинг и борьбу с морщинами. Умные технологии ⁇ это тренд в косметологии. И начиная с десятого каталога, они в ваших руках. И внимание, купив прибор один раз, вы экономите на процедурах косметолога долгое время. Рима, давайте расскажем по порядку о каждом из них. Давайте посмотрим, действительно как они работают. Название этого прибора говорит само за себя. Прибор для ультразвуковой чистки кожи. Ультразвуковой высокочастотный пилинг помогает очистить кожу, как в салоне. Причем можно использовать его не только для ультраглубокого глубокого очищения, но для тонизации кожи, для лифтинга кожи. Он будет очищать поверхность кожи от загрязнений, способствует удалению черных точек, глубоко очищать поры, сужать поры, отшелушивать мертвые клетки эпидермиса, выравнивать рельеф и тон кожи и, главное, насыщать кожу кислородом». А я предпочитаю все и сразу, как этот прибор, основанный на принципах светотерапии для омоложения и чистки лица. С его помощью можно не только очистить кожу, но и сделать микротоковый массаж. Он повышает тонус кожи, стимулирует выработка коллагена и эластина. Светодиоды красного цвета разглаживают мимические морщины и улучшают микроциркуляцию. Светодиоды синего спектра улучшают синтез коллагена и снимают усталость, а зеленые способствуют уменьшению отеков. Светотерапия активно используется для решения самых разных задач антивозрастного ухода. Каждый из бьюти-гаджетов SkinSkills абсолютно уникален, как, например, массажер для омоложения шеи и лица. Посмотрите на его уникальную V-форму, которая разработана специально для моделирования контуров лица и шеи. В сочетании с высокочастотной вибрацией, световым и тепловым воздействием, он будет ускорять регенерацию коллагена, восстанавливать эластичность волокон и делать кожу значительно более упругой, повышает эластичность и метаболизм или, например, массажер для ухода за кожей глаз и губ Его небольшие размеры совершенно идеальны для проработки труднодоступных областей вокруг глаз, вокруг губ Он поможет снять усталость разгладить тонкие морщинки а еще он будет бороться с темными кругами и мешками под глазами а мне особенно нравится смарт-массажер для лица и тела Гуаша. Его рабочая поверхность 360 градусов, и она позволяет проработать любой участок лица и тела. Например, позволяет проработать часто проблемную внутреннюю поверхность предплечья. А мы разработали гель с электролитами, который рекомендуем для ухода за кожей с теми самыми beauty гаджетами серии SkinSkills. Он не просто обеспечивает легкое скольжение и повышает эффективность физиопроцедур. Состав его абсолютно уникален. Это комплекс электролитов, которые содержат минералы. Цинк, медь, магний. Это все вместе будет активизировать обновление клеток кожи, защищать от свободных радикалов, кроме всего прочего, в составе антивозрастной пептид. Он будет стимулировать синтез коллагена, не просто коллагена, а якорного коллагена, который будет цеплять эпидермисидерму, повышать эластичность, разглаживать рельеф, способствовать уменьшению морщин и провисания кожи в том числе. А еще здесь есть гиалуроновая кислота посмотрите как удобно они упакованы каждому прилагается подробная инструкция на нескольких языках и что важно все гаджеты заряжаются от usb кабеля не нужно покупать и думать о батарейках skin skills — гаджеты для ухода за кожей которые легко использовать дома с ними вы первыми достигнете самых красивых результатов и не забудьте скачать презентацию под этим видео